Сейчас происходило и происходит у нас двухдневный интенсивный курс, основной задачей которого является обучение навыков транссональной эндомикиругии при опухолях прямой кишки. Но дополнительно мы туда еще включили и общее понятия о лапароскопической хирургии, и также программы входящие участие в трех лапаскопических операциях по поводу опухолей толстой кишки. Наша целевая судьба это хирурги онкологи, и прежде всего в крупных центрах, куда достаточно высоко обощаемся, где есть все специалисты. То есть это не только хирурги, это еще химиотерапевты, лучевые онкологи, специалисты по лучевой диагностике, патоморфологи. То есть, вот в центрах, где есть команда таких специалистов, можно выполнять вот эти трансональные микрохирургические вмешательства. Это мини-инвазивные процедуры, позволяющие радикально удалить опухоль, при этом сохранив сам орган, прямую кишку. И это позволяет очень рано выписывать пациентов, и качество жизни их не страдает. То есть функционально сам орган сохранен, поэтому они продолжают жить таким же образом жизни, как и до операции. Данная процедура именно наиболее применима к пациентам с начальными стазиями рака. Также онконасторожность у врачей и онкологов моего жительства, ранее выявляемость скрининг они позволят увеличить долю таких пациентов, таких операций в арсенале, в арсенале хирургических вмешательств при раке прямой кишки. Дело в том, что сама эта техника не новая, да? она предложена еще в 1984 году. Но дело в том, что совершенствование технологий и знаний позволяет все шире и шире применять данное оборудование для уже другого спектра операции. Изначально это было тоже для доброкачественных заболеваний, потом появились знания о метастазировании при начале статей рака, а сейчас мы ее используем и при у пациентов, которые... Изначально планировалась большая операция, но, как оказалось, после проведенного химиолучевого лучевого лечения опыль настолько уменьшилась, что им можно выполнить через естественное отверстие с помощью этого оборудования небольшую операцию, сохранив сам орган. Также это оборудование мы используем сейчас широко для формирования низких анастомозов ручным методом, как альтернатива аппаратам анастомозам. То есть само оборудование предложено давно, но совершенствование технологий, наших знаний, опыта позволяет шире и шире вне его для расширения показаний и того арсенала вмешательства, которые мы раньше не предполагали, что можно делать с помощью этого оборудования. Вот в этот дневный курс включена и теоретическая часть. И вот в данный момент наш ведущий патоморфолог читает лекции о патоморфологии, о том, как какая гистология опухолей подходит, что требовать хирурга-патоморфолога, от какие нюансы отмечать в заключении. То есть теоретическая часть, достаточно большой набор лекций. Практическая часть, курсанты с нами будут присутствовать на таких операциях, и на трансценнерной эндомики хирургии. Но поскольку, поскольку параллельно проходит еще много других операций, то они еще поучаствуют и при лапастатических операциях по поводу опухолей других отделов кишки полноценных полостных вмешательствах. Плюс э, компания-производитель предоставила нам оборудование, на котором они могут на мулежах отработать мануальные навыки, чтобы вот этот набор э, кривое обучение проходил не на живых людях, а именно на тренажере. И потом, когда они вернутся в свою клинику и будут э, оперировать, у них уже будет достаточный опыт для того, чтобы первые операции производить, уже имея навыки, как это делать, а не тренироваться на людях, что, наверное, этически неправильно.